Приветствую на канале Шарабара! Да здравствуют мифы! Наконец-то дошли руки, чтобы сделать видео про славянскую мифологию. Как и во всех прочих язычествах, славянские боги – это воплощенное представление о мире и о мировых правилах. И сейчас существуют разнообразные представления того, кто такие эти боги. В одних источниках перечисляют множество божеств, других же, напротив, называют всего нескольких, считая, что у славян не сформировалась развитая мифология. Северные же предания говорят, что Род, бог-творец, создал славянский мир и разделил его на три части. Правь, со светлыми богами, Явь, с людьми и стихийными богами и Навь, темные боги. Рассмотрим их по порядку. Мир, Правь, Сварог, Бог, Кузнец. Все кузнецы на Руси, помимо физической силы, считались наделенными невиданным качеством. Они могли творить то, что делало жизнь лучше. Лук, вилы, кочерга, металлическая посуда, подковы, оружие и так далее. Так и Сварог, бог-кузнец, наделялся, кроме силы, возможностью творить новое, невиданное прежде. Сварог, в силу своей первозданности и могучей творческой силы, возглавляет богов праве, являясь и богом справедливости. Лада, мать богов, супруга Сварога. Для славян эта богиня стала воплощением всего самого светлого, доброго, что может быть в семье. Лад между супругами, ладные дети, складность и благополучие всей домашней жизни, самое милое и милосердная из всех. Белобог – брат-близнец Чернобога. На этой любви и борьбе двух братьев стоит наш мир, как считали славяне. Единство и борьба противоположностей. Белобог – это тот, на ком держится весь белый свет. Всеобъемлющее представление о жизни, росте, развитии, движении. Он – олицетворение всего того, что составляет основу явной жизни. Чур. Он знаком всем, даже не интересующимся славянской мифологией. Известное выражение оберег «Чур, чур меня» взывает к древнему богу-охраннику. Он хранит то, что принадлежит человеку по праву. Обращение к этому богу помогало хранить свои владения, ограждало от неверных поступков, уберегало от бед и врагов. Жива, дочь богини Лады, супруга Дождь Бога, от детей ее пошли роды славянские. Это олицетворение потока жизненных сил, которые позволяют младенцу вырасти, юношей и девушке стать отцом и матерью. От обращения к ней затягиваются раны, возвращается здоровье, вливается радость жизни. Это богиня, несущая жизнь. Лёля – та, которая воплощает для славян всю прелесть молодой улыбки, звонкого голоса и легкой поступи. Богиня Лёля – это та весна, которая спускается на землю вместе с ярилом солнцем. Знак богини часто встречается в традиционных вышиках и зовется Берегиней. Лель и Полель. Многие знают славянского бога Леля по сказке «Снегурочка», где он в образе пастушка играл мелодии любви на незамысловатом рожке. Между тем, на протяжении веков в памяти народных хранился образ прекрасного юноши, который зажигал любовь в сердцах людей. Что важно, Лель – это брат-близнец Полеля, который властвует в сердцах уже обрученных людей, создавших свою семью, покровительствует счастливому браку. Васура воплощает позабытую ныне культуру веселья без алкогольного опьянения, прием пищи без обжорства, праздники без мордобоя, умеренное отношение к телесным удовольствиям при сохранении радости жизни. Вот, что вкладывается в образ этого бога. КентаврАЗ. По сути, это кентавр, получеловек-полуконь. На севере до сих пор делают каргопольскую глиняную игрушку полкан, представляющую собой кентавра. А Китаврасе говорят, что был он сказочник такой, что люди и звери, слушая его, уходили мыслями, а потом и телами в тот мир, о котором пел этот баюн. Прежде он был великим воином, магом и даже полководцем, и много выиграл битв и ни разу не проиграл. Но вдруг в зените славы бросил все и пошел по землям и весим калика перехожим, и стал сказывать волшебные сказки. И были его сказки такими проникновенными да разумными, что постепенно стали называть его богом мудрости мир яви хорс его мы видим на небосводе когда вы смотрите на солнце на его светящийся образ вы видите проявление славянского бога хорса есть и другие солнечные боги но только хорс то самое солнце в его телесном явном виде когда-то род творец отдал под его управление день и каждое утро хорс выезжает на своей сверкающей колесницы на небо и каждый вечер в черной лодке по черной подземной реке возвращается в свои хоромы для того чтобы утром вновь осветить и давать тепло всем живым на земле. Дивия – наша прекрасная знакомая луна. Она воплощение таинственности, переменчивости и предсказательной силы. Покровительница гадалов, ворожей всех знающих. Близнец Хорса, который отдано управление ночным временем. Каждую ночь выезжает на белой колеснице и каждое утро возвращается к себе. Но, по легенде, она выбросила у бога неба позволение видеться со своим братом. И поэтому иногда мы видим их встречу. Дый – брат-близнец Вия, одного из самых мрачных и таинственных богов Нави. Считается, что Дый рожден светлым богом на заре времен и является воплощением небес у нас над головой. Также считается, что одновременно является покровителем богатства и благополучия. Светогор – известен по мифам как бог-богатырь огромного роста. Поздние упоминания о нем встречаются даже в былинах об Илье Муромце. В славянском эпосе Светогор известен как тот, кто держит небеса на своих плечах. Стребок и Семаргл – это стихийные боги. Стребок – воздуха, воплощение ветров, обвивающих матушку землю. Семаргл – огня воплощение сил огня земного и огня небесного. Сыновья Сварога, рожденного им во время первой битвы Прави и Нави. Битва произошла, когда рот задумал разделить богов для разных задач. В ту пору Сварог ударил своим молотом по камню Алатырь, и из этих искр родились два брата-близнеца. Перун – сын Сварога и Лады, защитник Яви, бог Громовержец. Его почитают как покровителя воинов, передают рассказы о разных деяниях Перуна. Одно из самых важных – бой с порождением хаоса, с киперзмеем. Явление Перуна мы видим во время грозы, сверкающие молнии и небесный гром. Дива Додола, богиня грозы, супруга Перуна. По представлениям славян, именно во время грозы на небе появляется Это богиня в окружении своих жриц. Ее яркое продвижение по небу сопровождается ливнями и ненастьем. Но дело идет всегда к чистому небу и радужному мосту. Ярила – бог весеннего солнца, сын Велеса. О нем сохранилось много мифологических представлений, главным образом потому, что в народе его почитание скрывалось под культом святого Георгия. Проявляется как весеннее солнце, дающее начало восходам. Известен как покровитель мужчин и, что интересно, как покровитель волков. Дождь Бог. Считается, что от брака дождь Бога и жив родился Арий, от которого пошли роды славянские. Почитали дождь Бога как прародителя славян, воина-защитника, но более всего как божество света, плодородия и как следствие жизненных благ. Некоторые считают, что его имя связано с дождем, но это неверно. Его имя ⁇ это производное от ⁇ Дай Боже ⁇ Тара считается сестрой-близнецом Бога. Проявляются в разное время суток. Дождь Бог владеет отраженным солнечным светом, а Тара проявляется в ночи путеводной полярной звездой. Богиня Тара почиталась как покровительница путешественников, открывающая дороги и помогающая выбрать направление. Дагода известен среди богов славянского пантеона. Тем не менее, этот немного легкомысленный, подвижный и веселый сын Стрибога почитался как бог хорошей погоды. Агидель, внучка Сварога, известна на севере как богиня воды. Она, прежде всего, мифологическая спасительница земли от засухи, открывшая мировые воды, девушка, превратившаяся в воду реки. Овсень, известен прежде всего как бог осеннего солнца. Он наделялся спокойной мудростью, это самый старший из солнечных богов, управляющий миром четверть года. Бог Овсень передает в день зимнего солнцестояния бразды правления своему брату Каляде, молодому зимнему солнцу. Купала проявляется в нашем мире в самую короткую ночь года. Бог Купала берет управление миром и является богом летнего солнца, управителем годового периода до осеннего равноденствия. Мир Нави, Вий, известен по произведению Гоголя, где Вий – это хтоническое чудовище, всевидящий монстр. Этот литературный персонаж почти не имеет общего со славянским божеством. Ви – один из старейших богов, которых создал род Творец на заре времен. Это могучий волшебник, мрачный, но стремящийся к восстановлению порядка. Славянские мифы считают его пастухом душ. Той самой силой, которая заставляет души очиститься от явных тягот, пройти очищение огнем и возродиться вновь. Чернобог воспринимается некоторыми как злодей и враг человечества. Брат-близнец Белобога, воплощающего все светлое и доброе. Это слишком простое и неверное представление о двух противоположных началах. Так в паре Хорс, Дивия или Дождь Бог, Тара можно найти свет и темноту. Но кто сказал, что это добро и зло? Представление о Чернобоге будет верным, если о нем думать как о разрушающем начале наших миров, о том, кто берет на себя роль разрушителя старого и отжившего. Марена, богиня зимы, еще и богиня смерти, считается супругой повелителя этого мира, Чернобога. Не стоит представлять богиню Марену в образе страшной старухи. Напротив, в славянских мифах это молодая черноволосая красавица, полная сил и замыслов, является дочерью Сварога и Лады. Кощей – сподвижник Чернобога, ушедший вместе с ним во время битвы света и тьмы, прошедший в незапамятные времена. Кощей – это воевода ради, в задачу которой входит очищение от неправедно живущих. Каждую ночь он выезжает из Нави в Явь, чтобы восстановить справедливость и забрать души для того, чтобы у них была возможность начать жить заново. Троян вызывает одновременно интерес и недоумение. Из славянских мифов нам известен сын бога Велиса и человеческой женщины, который так стремился к знаниям по целительству, что в конце концов Троян сравнился с богами. После его ухода в Найф Троян переродился и был признан богом, с того времени известен как бог целительства. Коляда. Многим известен по празднику Коляды, который отмечается в зимнее солнцестояние. Символика этого праздника совпадает с образом бога. Коляда – это бог молодого зимнего солнца, выходящего в это время из Нави. В мифологии это свет солнца и свет знаний. Брат Всения, у которого он принимает бразды правления на четверть года, чтобы отдать их потом яркому Ериле в день весеннего равноденствия. Кострома, сестра бога Купала, обладала вздорным характером, впоследствии духовно переродилась. Попав в мир Нави, Кострома изменилась и теперь является воплощением сил, которые поддерживают любовь в этом мире. Она покровительница влюбленных. Дивана, богиня охоты, эта гордая и своевольная дочь Перуна, захотела стать наиглавнейшей в мире прави и подняла восстание против Сварога. После того, как Перун усмирил неразумную дочь, она стала женой Светобора, но их брак был неудачным. Дивана ушла от мужа и стала разбойничать на дальних дорогах. Боги решили остановить Диван и отправили ее в Навь. Перерождение в Нави привело к тому, что после этого Дивана стала мудрой, осторожной, но по-прежнему любила странствия и охоту. Переплут мало известен у западных славян, но на Поморском Севере, напротив, это один из почитаемых и известных богов, покровитель моряков. Именно его влияние в мире создает попутный ветер и открывает пути, по которым моряки могут вернуться домой. Боги, что стоят особняком? Макаш, богиня судьбы и магии, которая владеет нитями судьб, равно как мужчин, так и женщин, людей и богов. В силу великого действия и влияния на благополучие людей, почитание Макаша смешалось с культом богини Мать сыра Земля, также подательницы благ. Но Макаш – это подательница благ в большом значении на всю родовую линию, а Мать сыра Земля более приземленное благополучие на конкретный период. Велес. Он воплощает одновременно все силы трех миров. Влияние Велеса велико на жизнь и смерть человеческую. Почитается как покровитель природы, управитель диких и домашних животных. От его силы зависит явное благополучие людей. Именно Велес помогает душам умерших попасть в Белую Навь и потом переводит через реку Березину души детей для рождения в Яви. Является богом мудрости и магии. Род. Первобог, Род-творец, который создал родину посредине хаоса, создав порядок мироустройства. По славянской мифологии, Род не совсем выше творец мироздания. Он именно тот, который создал три мира, в котором существуют наши тела и души. Бог-Род тот, который создал мировой порядок и поддерживает правила. Именно он создал богов и придал им различные проявления, организующих череду развития и остановки света и тьмы. Вот такие они, славянские боги. А если тебе понравилось то, что я тут говорю, подписывайся на канал, дзиньки в колокольчик, ставь лайк и делись видео с друзьями. На всем позвольте откланяться. Скоро увидимся.